Доброе утро! Сегодня 8 января 2020 года и это первое видео в нашем двадцатом году работы нас за Вот у нас минус 6 на улице. И посмотрим, что он показывает. Теплосос у нас сейчас в системе в, в систему выдает 2,7 кВт тепла, при этом потребляет 548 Вт. Ну и концентрация, вы видите, он меняется мгновенно 4,6, 4,7, 5.